At this time, I started hallucinating. I started seeing, hearing, and feeling things that weren't there. Everywhere that I went, I was hauled around by a clown that looked very similar to the Stephen King's adaptation of It. Я хочу познать твой страх, смотрю в глаза не плачь да? Тихий вечер в прах, сегодня я новый ну, палач да? Тихо умирая от доски ты все поймешь души диких пленников ты вновь не собираешь Я не сытый и голодный, эй, дикий неспокойный, эй Слабости не видно, эй, дикость не обидна Суки, голодные, в ад попал. Вы мне кричали, что я не уменяем, я перестал чувствовать холод. Эй, немного много, ни мало. людьми я исколат. Найди меня дома под полом. Эй, пользу на ресирая могила. Смерть твою руку ко мне. Свой рассудок Опять метадон идет по кругу. Самоубийство у слабых. Тогда почему вы убиты морально? Почему стали курить? Чаще стали замалкивать горе в себе. Я вижу твои руки в порезах, душевно больно Откройся ты мне. Жизнь на чтоб я проживать игра не побрать. К я